Кто спасет товарища от танка? Док, вы не сказали... Макс, ты как? Зачем ты побежала там? А кто если не мы? Надо спасти котенка. Кто если не мы? Барсик! Кошка сейчас будет снята. мясо топор дом есть у каждого Надеюсь, спасибо за топор тихо, тихо, тихо, тихо. <связывается> <связывается> <связывается> Кто если не мы? Это обязательно ночью снимать, или у нас времени нет?